Сядь! Куда? Всем привет, дорогие друзья, подписчики и зрители! Эти необычные кадры были сделаны на Кавказе в одном секретном месте. Группа ученых, зная то, что здесь происходит, они решили разузнать тайну НЛО и почему НЛО посещает это место. Они ужаснулись, когда увидели в этих местах странные скульптуры, которые не принадлежат никакой эпохе Возрождения. Но суть в том, что эти необычные скульптуры были созданы еще 2000 лет назад. Ученые взяли породу и ужаснулись. Такой породы вообще на Земле нету. Из чего это было сделано, никто объяснить не может. Но они сравниваются как египетские пирамиды. Дата возрождения той эпохи Была на пике их возможностей Но случилось то, что никто не может рассказать Досмотрите этот необычный видеосюжет Я вам расскажу предысторию То, что произошло И почему сейчас происходят необычные моменты этого ужаса Но не забудьте после этого оставить комментарий Если у вас будет множество интересных Сюжетов можете прислать мне, но я, дорогие друзья, вам расскажу то, что за много лет люди молчали. которую вы должны знать. Посмотрите внимательно, если вы хотите увидеть кое что странное. Пирамиды. Они построены неспроста, но у них есть множество похожих на другие пирамиды. В Китае есть древние пирамиды, которые люди засыпали их специально. В Мексике есть пирамиды, которые также засыпали. В Российской Федерации есть пирамиды, но про них никто вам не расскажет. В Греции... И в других уголка мира. Почему их засыпали и почему тайна начинает появляться, я вам расскажу. Помимо того, что пирамиды строили для того, чтобы там хранить, можно сказать, последний очаг фараоновских действий, это все ложь. Пирамиды были построены для того, чтобы они могли телепортироваться с одного места на другое. Поэтому множество пирамид были построены к Солнцу. Но теперь самое интересное. Помимо того, что пирамиды были построены, еще у них были необычные артефакты, которые управляли через это измерение. Эйнштейн утверждал, что можно создать машину времени. Множество людей пытались создать, но у них ничего не получалось. Но почему пирамиды до сих пор стоят и они имеют огромную связь с космосом? Я вам рассказываю это, дорогие друзья, не для того, чтобы вы были в шоке, а для того, чтобы вы знали. Это субъективное мое мнение, и оно не может соприкасаться с вами. А теперь самое интересное. Котять. Хочешь воды попить? Мы пришли. Почему? А да вон там уже все сейчас. В Китае нашли необычную пирамиду, еще сохраненную, но внутри уже побывали мародеры. По правилам в этой пирамиде были множество людей, которые телепортировались через другое измерение. И вы не поверите, на пирамидах внутри, где в Китае было раскопано, нашли, вы не поверите, саркофаг, который находился в Египте. Этот саркофаг принадлежит самому древнему человеку на Земле. Но вы не поверите, кто в этом саркофаге находился. Да, в этом саркофаге не китайские, правителей а египетские очень странно звучит но я вам расскажу оказывается эта пирамида которая была построена а была она построена не египетскими не китайскими а инопланетными существами блоки похожи как и у египетских да и в то время не было техники чтобы несколько тонны они могли перетащить не было сил и не было возможности но суть в том что люди описывали НЛО как Божественные корабли. И на них есть рисунки, которые нашли в китайском пирамидском месте. Суть в том, что эти необычные рисунки соответствуют эпохе египетским. Но есть одно «но». Египетские пирамиды были построены для хранения не саркофагов, а через телепортацию. Но когда заходил в египетскую, можно сказать, пирамиду, то обратно он не мог улететь. Он должен улететь был через мексиканскую пирамиду. Да, это такая была очень замудренная действие, что никто не мог поверить. Куда? Сейчас. Сейчас. Теперь представьте, вход был, выхода не было. Все пирамиды и были построены не одно, а несколько, и поэтому был и вход, был и выход. То есть, это циркуличная такая телепортация. То есть, получается, когда человек заходил в египетскую пирамиду, он имел право только полететь в мексиканскую пирамиду. И поэтому люди так и считали, а в мексиканскую уже... В греческую или в российскую и так далее. Они пере перелетали. Но есть одна секретная пирамида, которая имела через космическое пространство. Она находится на Земле, и никто про нее не знает. Но суть теперь самое главное о том, что скрывается под этой необычным местом. Пирамиды, которые строились космически, они на их находили на Луне, их находили на Марсе и находили на других уголка, можно сказать, космического пространства. Но почему про это молчат? Никто объяснить не может. Да и кто вам расскажет про то, что пирамиды строили для того, чтобы телепортировали? Фильмы также были созданы под э, такой же необычный э, момент. Но теперь самое интересное. Подумайте, дорогие друзья, что на самом деле скрывается под этой ложью.